Душа облегный, вы еще не победный, ведь я парень вредный. В кармане я бедный, в чем победный, ведь я парень бледник, мой молодый мид, хорошо, лучше, чем любой парашок, можно ты даже пачки четыре. Ту-134, ТУ-134, сидят дымит четыре машины. Э Ту-134 Турят говно эти козлины. Это Ту-134 полета. Уже бледный, в счёту не победный Ведь я парень бледный, Obrigada.